Не знаю, как вам, когда я сейчас услышал этот вот мотив Великопостный, Господи, помилуй, Господи, подумал, Господи, слава тебе, Господи, у нас дожить до нового великого поста, который мы с вами уже, вот, уже начинаем, готовились к этому пути, три недели были подготовители у нас, о а мы фарисеях, о блудном сыне, о страшном суде, и вот сегодня мы вспоминаем очень важное событие а, вообще в истории всего человечества. Потому что все, однажды человек совершает впервые, каждый из нас. Впервые встает за парком, идет в садик, идет в школу, какие-то еще дела впервые тоже делают. Вот. Но в том числе в мире тоже было одно событие, которое было сделано впервые, это грехопадение. Однажды, давным-давно это было, мы не знаем, как это точно, но это было точно. Адам с Евросом решили. Мы сегодня вспоминаем это событие, которое коренным образом полностью поменяло весь ход человеческой истории. Наверное, только еще одно событие, так кардинальным образом весь всю историю человечества, это Рождество Христово и его светлое воскресенье. Все остальные события, которые были между этими событиями, после воскресенья Христова, в принципе, ничего нового не принесли, они что-то меняли, но глобально нет. Глобально, конечно, это первое грехопадение человека, которое мы сегодня вспоминаем. И сегодняшнее воскресенье так называется неделя воспоминания Адамова изгнания. Как это было? Что это было? Страницы э, книги Бытия очень скучно нам рассказывают. Одно понятно, что дьявол согласен Ему, она совершила, она пересетилась, видя это дерево прекрасное, дерево познания добра и зла. Она нафантазировала себе и представилась, что они будут как боги. Она поверила дьяволу, поверила лжи. Вот дала, сама съела, кусила, дала впустить и Адаму, то тоже виноват, что вкусил, да? Значит, и вот это все понеслось. И все, что мы с вами сегодня имеем, это, в принципе, исходит из этого такого события. И вот сегодня, дорогие христиане, в преддверии Великого по Поста, мы с вами тоже в какой-то степени, как бы, Церковь нас призывает подумать об этом, что мы тоже изгнаны из рая. Это мы хорошо с вами понимаем, потому что у нас много страстей много грехов у каждого из нас. И часто эти грехи нас побеждают. Те из вас, кто ходит в храм неоднократно, э, много, долго, не, не один год, то вы помните и понимаете, что да, как бы я каюсь, но в принципе совершаю одни и те же грехи. Да, больших грехов не совершаю. Те грехи, которые у меня пришел в храм, я очистился, больше их не повторяю, но сейчас вот эти постоянные одни и те же грехи, из раз в раз, из избытия, избытия, все то же самое повторяется. Про что это? Это про то, что грех над нами давлеет. И апостол Петр в своем послании пишет такие очень мудрые и важные слова. «Кто кем побежден, тот тому и раб». Вот человек побежден страстью, допустим, винопития, ну это такой яркий грех. Да? мы видим, что он раб этой бутылки, раб, раб этой рюмки, он не может победить ее. Это такой тяжкий грех, он видный грех, его все видят этот грех. А эти тем -то более тонкие, грех гнева, например, или гнев раздражительности, или гнев осуждения какие-то еще такие мелкие грехи и многие из нас эти места стали болеют вот сегодня мы как сами как адам как в ционных облащениях сетим плачем мы ураем мы да, вздыхаем об этом утерянном рае вот или пытаемся как-то подостучаться. вот великий пост предстоящий нам это как раз прекрасное время чтобы мы с вами подумали о душе своей недаром великий пост абсолютно всегда попадает на весну Весна когда-то все рассыпается, снеготают постепенно, солнышко набирает силу, тепло и как бы хочется так вот, радости много. Так вот, церковь призывает нас в это время углубиться именно в свою душу, чтобы мы постарались о ней больше позаботиться, о ней попечение иметь для того, чтобы со Христом воскреснуть. И Вот Великий пост, который мы начинаем, он делится на две части. Первая часть это 40 дней. Она длится до Лазарева воскресенья, это 40 дней поста, значит, Вы будете с вами поститься, кто как может, в силу своей. Хотелось бы только здесь пожелать, чтобы пост был действительно для нас чуть-чуть э, сложным, чтобы он не был легким, чтобы не было, как в прошлом году, а, легко поститься да? Некоторые так говорят, мне легко поститься, я без бездраста спокойненько прыжу. Значит, но это не самое важное, да, важны другие вещи. Сделал так, чтобы он был тебе чуть-чуть тяжело, великий посток. Не слишком тяжело, потому что в 40 все-таки поститься, но не очень легко, чтобы был какой-то труд подъялся на себя. Ну вот, а вторая часть веков поста – это уже Страстная Седмица. Так вот, первую часть мы будем с в своих грехах, о своих согрешениях. Причем э, многие, кто здесь стоит в храме, уже ходят в храм давным-давно. Ну вот, и борьба, она идет именно не с внешними грехами, такими тяжкими, которые слава Богу, не согрешаем уже. А грехи такие тонкие, мысленные, сердечные. Вот, дорогие христиане, я себя напоминаю вас к этому призываю. Давайте постараемся свое внимание Великим Постом обратить на свою душу, на себя. Именно на себя, не на других, как ты и постишься, как ты и не постишься. А как апостол сегодня Павел нам говорил, о чем в своем послании к римлянам. кто ест, не осуждает того, кто не ест. И кто не ест, не осуждает того, кто ест. Поэтому мы должны вообще за пищу забыть. Она нужна, но для меня нужна. Но других в других таях чужой свой нос не сухий, а суй свой нос, свою душу, свое сердце. Вот там вся борьба должна быть в нашей душе. Так вот, дорогие христиане, в пределах Творья Поста, давайте это миссией вооружимся, что каждый из нас должен поставить перед собой цель. Зачем? понять глобальный цель, мы идем на Христовое Это как бы, цель номер один. Второй вопрос, как я это делаю? Посредством чего я достигаю этого Светлого Христового воскресенья? И тут очень много у нас всяких разных вариаций. И посттелесный, очень важный, очень нужный. Особенно первые недели поста, последние поста, там крестопоклонные недели, очень строгие такие, максимально должны их провести. Вот. Но, помимо этого, мы, мы должны брать с собой другие цели. Изучение священного писания, читать Слово Божие. В обязательном порядке, пусть каждый из вас в течение этого Великого Поста возьмет себе какую-нибудь духовную литературу, литературу ее прочтет. Это может быть свято наследие, это может быть письменная Днати Причининов, Фирмана Затворника, Думана Никона Воробьева. В общем, ну, надеюсь, что у вас есть дома. Книги такие, в которых вы можете почитать в Великий Постол. Нет, у нас здесь такой матки можно приобрести, тоже есть. Но вот, конечно, помимо этого, изучайте Слово Божие, Священное Писание. Великий Постол будет читаться на буднях э, книга бытия. Почитайте вы ее. Многие из вас храм ходят еще раз говорю, много, знают Священное Писание Нового Завета, это хорошо. Читайте книгу бытия, прочтите хотя бы ее, тоже будет очень хорошо. Прочтите э, полностью новый завет какие-нибудь еще книги, То есть возьмите то, что вы осилите постепенно, по чуть-чуть, но каждый день этой цели, цели достигайте. чтобы не было, чтобы не было, так. Что пост Великий прошел, а ты с чего начал, тем и окончил. Был пустой, вошел пустой в Великий пост и окончил так же. Это худо, дорогие христиане, потому что Великий пост, это, это скажу, десятина в году, которые мы должны Господу посвятить. Это самый важный пост из всех четырех которые церковь знает. Вот. Ну и, конечно, дорогие христиане, Великий пост, не мыслим, если мы с вами имеем на кого-то зло, потому что весь способ прошел про меня, Господи, прости меня. Много раз мы с вами читали, и поем, и читаем эти очень важные слова. И оставим на долги наши. Я кажу, и мы оставляем друг другом нашим. Господи, ты нас прости, как и мы прощаем. И вот сегодня в преддверии Великого Поста церковь недаром, вот, на минуту этого воскресенья прощена, чтобы, ну, чтобы мы, входя в Великий пост, от души простили друг друга. Я надеюсь, но... Плохо верить в это, что ты прожил год так, чтобы у тебя не было каких-то таких врагов. Может быть явных и нет. Вот. Но кто знает, что мы там совершили день, два, три, недели назад. Да, я не знаешь воскресенье, было, что было просто вчера. Но не то, что там было месяц, два, назад. Поэтому, дорогие христиане сегодняшний день этого посвятите. Вспомните, как вы действительно видели. Сейчас уже, мне уже вчера прислали эти, сказать, глупые, прости Господи, всякие эти картинки в мессенджерах где у меня есть вопрос прощения, люди, которые, с которыми я вообще, не знаю, много-много лет не виделся и случае очень давно так вот, не делайте этого, вот, бывает стыдно, ты получаешь смс-ку от прихожанки какой-нибудь и ты знаешь, что, что ей хорошо со 60-70, и она начинает тебе просить прощения, хотя ты ее там много раз, не, много лет не видел ее. так вот, не утверждайте себя этим, не надо этого делать просите прощения того, кого действительно как-то обидели, или вот вас обидел вот на это внимание обратите как правило, кто эти люди? это те, с кем мы живем вот 24 на 7 постоянно живем, это наши родные и близкие это наша э, семья наша, да наши может быть наши родители, наши дети, если они взрослые уже вот на них внимание обратите и постарайтесь у них сегодня прощение просить. лучше конечно это делать не по телефону лучше встретиться, пообщаться, поговорить может быть сегодня вечер дома посидеть вот, может быть, как хотя бы там позвонить, если они далеко находятся Но, в любом случае это сделать вербально просто кому-то там эту самую картинку прислать, да? потому что, что не надо этого делать, не стоит Но, вот а душе, сердце, а словесного человека прощения попросить и тогда будет польза Значит, ты можешь попросить прощения всех людей у всего мира можешь прощения попросить, да? а те, кто тебя действительно обидел, тебя оскорбил ты не, не простишь и прощения не попросишь, тогда все напрасно все, что ты делал, абсолютно все напрасно. Потому что все это множество людей, оно тебя никак не задело в годы прошедшие. Они тебя никак не видели, ничем не задели, а вот этот, у которого ты этого не просил прощения, вот он тебя насолил, и ты этого не сделал. Поэтому, дорогие христиане, конечно же, счастлив тот человек, который живет так, что он проживает вот это вот время, ни с кем не ссорясь, ни с кого не обидят Но если такой у нас среди нас едва ли кто-нибудь, как-нибудь, кого-нибудь, Значит, конечно же, под большим прицелом находятся люди, которые находятся во власти. Если ты начальник цеха например, да, или ты э, начальник какого-то там производства, или какого-нибудь там у тебя фирма своя, да, то, конечно, э, тебе сложнее, потому что над того есть начальники, на того есть причиненные. Вот тут таким людям, конечно же, надо по сопрощению всех, потому что у ну, тех, кто у них находится в подчинении, и тем, кто сверху, потому что так или иначе он кого-то обидел. А если это человек простой. У тебя нет, у тебя может быть только один начальник, и ты там себе спокойненько работаешь, или для себя работаешь, у тебя никого нету, да, то значит у тебя проще живется, таких людей не так уж и много. В большей части, всем вот, вот мы связаны, это касается вот меня, священника, да, вообще любого священника, потому что он призван с людьми общаться, и волей или волей тоже кого-то видеть должен быть, вот, значит, так или, так или иначе. Вот дорогие христиане, мне бы хотелось у вас прощения искренне попросить, начиная начинающее прощение, потому что я хоть у вас у не так долго, всего с 7 декабря, но может быть кого-то уже обидел чем-то. Даже сегодня одна Божья старушка, подошла, ко мне мне прощения попросила. Вот и не понравилось мое название там в интернете, как я себя там называю. Значит, я у него прощения просил, вольно или невольно, да, я объяснила ситуацию, ну, простите, ну, так, сказать, это, так я так мне приятно, так неудобнее. Но ну вот и если я с чем-то, знаете, два месяца чуть, чуть больше там обидел словом или делом, Андрей никого был, потому что я для вас новый человек. Вы меня мало знаете еще, потихонечку друг друга узнаем. Я вас просто не совсем еще выучил, это все в процессе. Но ну вот поэтому тут какие-то вот эти самые столкновения неизбежны. Я вас искренне прошу прощения, если я чем-то вас обидел или вслух сказал что-то не то. Но вот подумал-то вряд ли, потому что я все таки стараюсь, чтобы думать хорошо. Но даже если подумал, Господи, прости меня, простите меня и Вы. Но уж тем более, если я как-то Вас делом обидел. Испави Бог, конечно, надеюсь, такого не было, но вдруг оно было. Поэтому, дорогие христиане, прошу Вас искать прощения и Вас, Батюши Андрей. Вот, потому что нас не просто был период такой переходный. Вот, если чем-то как-то совершил перед Вами и перед Вашими, нашими, теперь уже, да, прихожанами, словом, делом, мышлением, прошу Вас, дорогие христиане, прощения. Простите, меня братья с совершенно совершили под вами слово, делом и помышлением. Но ну, а сейчас, дорогие христиане, по устанавливающейся доброй практике, тем, вот, мы сейчас с вами будем проходить ко Кресту, ну, вот, э, спрашивать про прощения, но вовремя вовремя будет видеть вот э, традиция, такая хорошая традиция, пасхальное песнопение. но ну, без пасхального это порядок, потому что пасхи еще не наступила. Ну, как бы это, находим мы еще о том, чего мы, к чему мы стремимся, чего мы ждем. Вот, поэтому, э, кто знает, как потом я не в